Всем привет! Украинская певица Наталья Могилевская намекнула на то, что скоро выйдет замуж. Как пишет Union Light в интервью на шоу-канала Украина «Привет двадцатые» 44-летняя артистка сообщила, что находится в статусе невесты. В частности, артистка загадочно ответила на вопрос о том, почему в ее концертной команде танцоров так много мужчин. Сегодняшний мой номер на песню «Покахала» о том, что любовь – это стихия, такая же невероятная и необъятная, как океан. А когда океан разольется, вокруг будут женихи, и единственное время женщины, когда она законно имеет право рассматривать других мужчин, это состояние невесты. До этого нельзя, еще рано, а после этого уже поздно, ты замужем, сообщила Наталья. Накануне в интервью на своих концертах Могилевская открыто призналась, что влюблена несчастлива. Кроме того, певица сообщила, что посвятила любимому свою новую песню «Покухал». Впрочем, имя бойфренда и, предполагая вам, будущего мужа Могилевская не раскрывает. Однако в сети ходят слухи, что ее избранником стал ландшафтный дизайнер и музыкант Влад Катюба. Именно он стал главным героем в клипе на песню Макахала.